Всем здарова, с вами Игредронов. Это видео про то, когда скорее всего выйдет Сокер Сокер 2022. Чтобы узнать, когда произойдет это долгожданное событие, я собрал всю имеющуюся информацию. Для начала посетил их официальный сайт. На нем представлены все их, не 4 игры, включая Dreamless Сокер. Здесь, как вы можете видеть, только информация по DLS 21. Но этот сайт полезен тем, что здесь есть ссылки на их социальные сети, куда мы сейчас и перейдем. Первым делом я зашел на их страницу в фейсбуке. Здесь последняя опубликованная информация. по Рим Сокера Сокер опубликована 2 августа. Больше информации не было. Здесь они пишут, что за деньги можно купить самых лучших игроков в этой игре. Но это мы, в принципе, и так знаем. Больше информации нету, давайте теперь перейдем к другой социальной сети. Сейчас мы находимся на их странице в Твиттере. Кстати, кому интересно, в Твиттере они публикуют больше всего информации. Давайте посмотрим, что там есть интересного. Здесь видно, что последняя новость по игре такая же самая, как и в Фейсбуке. Хорошо, давайте сделаем по-другому. Я предлагаю провести небольшой анализ... И приблизительно вычисли дату выхода игры. И сделать это не так уж и сложно. Просто посмотрим, когда выходила игра в прошлом году и позапрошлом году. И что мы видим? Мы видим то, что DS-21 вышла 5 ноября 2020 года. А 3 ноября появился официальный трейлер. Ну а теперь давайте посмотрим, когда вышла игра DS-2020. Хочу напомнить, что DS-2020 была полностью обновлена и сделана в новом движке. Хотя, как по мне, лучше бы они доработали DLS 2019 года. Я думаю, что со мной многие согласятся. Но несмотря на это, в игре 2020 года были свои плюсы. Скорее всего, разработчики решили это сделать для того, чтобы игра не потеряла свою актуальность. И в нее продолжали играть. А сейчас мы посмотрим, когда вышла игра 2020 года. Как вы видите, игра вышла 16 января 2020 года. А теперь я предлагаю узнать дату выхода игры 2019 году. Игра ds 2019 была очень популярна в свое время, да и сейчас в нее играют очень много людей. И главная ее фишка была то, что она была бесплатной и без всяких донатов. Вы могли прокачать полностью всю свою команду и купить лучших игроков со всей планеты. Было доступно очень много различных модов, которые давали вам миллионы на счет, но были и свои недостатки. Из-за того, что каждый мог создать отличную команду с самыми лучшими игроками, терялся игровой процесс. Людям просто надоедало в эту игру играть. Сейчас это сделать гораздо сложнее. Но все возможно, главное играть. Если не будете играть, то у вас и не будет супер суперкоманды. Но возвращаясь к теме видео, хочу сделать предположение, что игра Dreamless Sacker 2022 выйдет в середине ноября 2021 года. Но сейчас я вам предлагаю вспомнить, какая была игра за предыдущие три года. На этом все, друзья, спасибо огромное, кто досмотрел до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки. Ну а с вами был я, как всегда, Андрей. Всем удачи и всем пока!